А теперь это моя книга она называется доктрина бизнеса это моя книга доктрина бизнеса ее получит тот человек который будет участвовать в розыгрыше этот розыгрыш заключается вот в чем чем больше видео вы опубликуете из моего канала андрей дуйко официальный канал на своих сторонних сайтах и на своих сторонних страницах в социальных сетях, а я это вижу, у меня стоит специальная программа, я вижу самых активных, тем самому активному человеку я подарю во время следующего вебинара, давайте так, 10 самым активным участникам я подарю во время проведения следующего вебинара по эзотерике свою книгу «Доктрина бизнеса». Это будет от меня вам подарок. А, ну что вам сказать? Я желаю, я надеюсь, те мои идеи, далеко не все, которым я сегодня вас обучил, будут для вас интересны. Те идеи, которые я озвучил, они, возможно, поменяют вашу жизнь и жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами. Пусть вам эзотерика помогает в то время, когда во всем мире происходит вот такая ситуация, когда количество людей, которые вынуждены конкурировать в физическом мире, увеличивается, а мы, в общем-то, не молодеем, и мы, в общем-то, становимся, наверное, не самыми конкурентно способными. я верю, что в это время, возможно, помощь эзотерики и не стоит забывать о конкуренции, которая называется духовная конкуренция, о той конкуренции, о которой я говорил во время проведения данного вебинара. Я желаю всем быть конкурентно сильными, не забывать о моих рекомендациях. Ну еще раз я желаю вам всем, чтобы к вам текла любовь, я желаю, чтобы у вас в жизни появилась радость. Я желаю, чтобы у вас появилось материальное благополучие. Я желаю, чтобы в вашей жизни присутствовало добро. Будьте или служите добрым богам, пусть они вам помогают. С уважением, Андрей Двиков. до свидания.